Отгадайте, кто будет ведущим этого выпуска. Раз, два, три... Всем привет, с вами проект Походили, и мы начинаем новый сезон нашего шоу. Кстати, очень интересная информация. Наши выпуски будут выходить в понедельник, среду и пятницу, то есть три раза в неделю, чтобы вы там не говорили, что «А, походили, не выпустили опять ролик, хотя обещали». Кстати, наши друзья из мастерской подарков предоставили нам кружки, которые мы собираемся разыграть среди наших зрителей. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на нас ВКонтакте, подписаться на мастерскую подарков и сделать репост закрепленной записи в нашем сообществе. А, все вам нужно ждать, потому что каждый день мы будем раздавать их прямо вот здесь, вот в этом концертном зале. Мы вас найдем, отдадим кружку. Давайте смотреть выпуск. Что эти девушки? Что они олицетворяют? А, мне кажется, они олицетворяют. Ааа, -а -а, это конь! Я просто думал, это 22. Знаешь, как -то торт. Торт, и там, короче, вот две цифры 22. А, 22. Это как... похоже, да? Это Серьезно. Привет! Чтобы понять шутку, вам нужно посмотреть прошлый ролик с полуфинала лиги КВН Кузбасс Сколько тебе нужно заплатить, чтобы мы с тобой вместе вот «Колд Сода» походили и Валентина Бабич э, записали альбом? <свистит> ну... Но... <свистит> <свистит> подожди, подожди, стой а, Ты так на все можешь отвечать, да? Люша, он у нас в конферансе, он у нас в стеме, он у нас из разговорного жанра. Из какого города он Из Прокопы. Столица мира. Okay. Шутка из конферанса, давай. А, темный лорд воскрес. Воистину воскрес, пацаны. Да это выйдет через а полгода. Здравствуйте. Че? Это выйдет через полгода. Это не уже, через человек. полгода. Имя, фамилия твое? Тарасенко Тарас Игоревич. 08071997. Запомни. Ну, то, то самое, короче, я родился на экране и забыл слова дальше. Я не помню и будет все классно у нас получится. Йоу. Чики-чики-а. Бэнг-бэнг-бэнг-бэнг. Бэнг-бэнг-бэнг-бэнг. Бэн, бэн, бэн. Чики-чики-а. BANG BANG BANG BANG uh. Посмотрите какое-нибудь движение из станции, хотя бы одно Давай, давай Нет. Как настоящий мужчина Лысьянка, подойди, какие движения, какие движения в танце? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Я их не помню Ты чё вот, это вот... посвят, ты чё в нас... Ой, слово посвят нельзя говорить Ходили вам нижний брейк в станцию? Давай, давай Что нового в этом концерте, и почему э, вот этот круче, чем прошлый? Ну, чем потому прошлый? что зал красивый теперь новый, и а? концерт новый, еще что красивее стал. А что ты перевиваешь-то, ну, ё <связь> Не могу остановиться, а. столько прям... А, как пришла идея такого конфликта между Алиной и Валентиной? Но на самом деле, они же очень похожи. Они вот реально, если встать, вот поставить э, Валю и Алину, вот, они будут очень похожи, как правая левая рука. Только вот у меня это, это правая рука, а это левая рука. А кто? Это Валя? Это Алина. Вот лишь ты даже их путаешь. Они будут у вас играть в команде? Ну, не знаю, как Алина, но Валя, походу, точно. Красивый зал? Да, прекрасный зал. Что некрасивого в зале? Давай ты будешь некрасивым. Так, значит, да? Каково быть Страшно. Я не знаю, это надо у тебя спрашивать. Зачем нам нужно любить со Псих. Потому что у нас тут психи, учатся прекрасные, добрые люди. И они излучают любовь, мы тоже будем излучать к ним любовь. Вот. Угу. А почему тебя никто не любит? Походили, победили. Ирочка меня любит. Да. А это уже не войдет. Время ваших комментариев. Я очень оригинально. Походили. Привет! Эх, не наштурмил смешно. Мой комментарий первый. Уделите девушке пару секунд эфирного времени. Поздравляю, универ с началом фестиваля. Во всех вузах он уже подошел, так что сам бог велел удивлять. Смайлик. Универ, универ, универ, универ, универ, универ! Три лайка. Um... Раз, два, три. <сказывает> А с вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в соцсети и будете проходить мимо? Не проходите.